Когда вы в первый раз открываете синтезатор, то вы перед собой видите вот такое вот окно. Первое, что стоит объяснить, это вот этот вот навигатор. Здесь есть возможность переключаться через множество страниц, и вот эти вот кнопки, это тоже отдельные страницы. Рассматривать мы все параметры синтезатора с вами будем последовательно, и поэтому если вы раньше как-то пытались понять этот синтезатор, но у вас не получилось, то просто на время забудьте то, что вы знаете, и просто вникайте последовательно. Давайте сейчас рассмотрим самые-самые основные органы управления. Это вот, к примеру, на странице мастер. На нее переходим. Первое — это громкость синтезатора. Вот, вот эта ручка управляет основной громкостью синтезатора, то есть его выходом. Чтобы сбросить какой-либо параметр, просто нажмите по нему двойным щелчком. Следующий важный параметр — это поднятие нот. К примеру, давайте поднимем вот эту ноту на октаву. Здесь нужно просто выбрать 12. То есть мы поднимаем на 12 полутонов. Здесь, соответственно, можно также опустить. Или взять число и просто его потянуть. То есть если вы хотите поднять на октаву вверх, то установите 12, если на 2, то 24, и вниз то же самое. Теперь давайте перейдем в окно эксперта. И рассмотрим немного матрицу. Как видите, здесь перечислены буквы. Буквы — это операторы. Операторы A, B, C, D, E, F — это те операторы, которые производят какие-либо звуки. Оператор X — тут находится искажатель и генератор шума. Ну а здесь это просто фильтр. Эту функцию мы рассмотрим в самом конце. Вот эти операторы от A до F — они все абсолютно одинаковые. Давайте выключим сейчас вот этот оператор. И сделаем таким образом, что все операторы выключены. То есть у нас сейчас синтезатор не издает никаких звуков. Вот я нажимаю, и звук совершенно никакой не издается. Для того, чтобы наш синтезатор начал издавать звук, нужно включить какой-либо оператор, потому как именно они издают звуки. Давайте включим, к примеру, оператор «А». Для того, чтобы его включить, нужно нажать на него правой кнопкой мыши. Он сейчас загорелся, значит он включен. Но все равно сейчас звук никакой не появляется. Для того, чтобы отправить вот этот оператор «А» на выход нашего синтезатора, необходимо вот в этой строке, эта строка выхода, указать число. Нужно нажать вот в это место и потянуть вверх. Вот мы установили 100, это значит, что наш оператор подается со стопроцентной мощностью на выход. То есть если мы установим 50, то он будет в два раза тише. То есть вот эта ручка регулирует громкость выхода оператора. Если выход направлен, но вот здесь мы нажмем опять правой кнопкой мыши, у нас хоть он идет на выход как бы, но из-за того, что он выключен, он звук не производит. Включим его. И таким образом мы можем включать все вот эти операторы. Давайте сейчас сбросим наш пресет. Для того, чтобы сбросить preset, необходимо нажать меню «Файл» и выбрать «Nav Sound». То есть вот это звук по умолчанию, который мы получаем при загрузке синтезатора. У нас включен оператор F, который отправлен на выход синтезатора на 80%. Теперь давайте рассмотрим страницы операторов. Для этого нам нужно перейти во вкладку «Эксперт». И как я говорил, вот эти вот все операторы от А до F, они все абсолютно одинаковые. Давайте откроем оператор F и начнем рассмотрение с него. Но перед этим давайте сбросим наш звук. Для этого опять на F Sound и вот все настройки по умолчанию. Первый параметр, который нужно рассмотреть, это Ratio. Это отношение к основной частоте. Давайте сейчас все это очень просто рассмотрим. Вот смотрите, когда у нас здесь установлено 1, вот я здесь устанавливаю на воспроизведение ноты от до до до следующей октавы. И давайте послушаем. Как вы слышите, каждая нота соответствует самой себе. То есть нота до это до, ре это ре и так далее. Давайте перейдем опять в синтезатор. И если мы здесь установим 2, чтобы это сделать, можно вот сюда нажать то сейчас у нас будет звук на октаву выше. Давайте послушаем еще раз. Чтобы наш оператор стал еще на октаву выше, нужно здесь установить не 3, а 4. То есть это кратность. И последующее повышение на октаву делается в два раза больше. То есть было 2, умножаем на 2, получаем 4. И слушаем. И сейчас у нас опять также ноты соответствуют сами себе. Соответственно, еще на октаву выше нужно установить 8. Давайте вернемся к одному. То есть это наша оригинальная октава. Чтобы понизить на октаву, нужно вот здесь установить пятерку. Давайте сделаем это. Вот еще один способ, это нажать по числу и перемещать вверх-вниз. То есть, смотрите, было один, теперь в два раза меньше. И у нас получается на октаву ниже. Еще на октаву ниже тут уже необходимо установить 25. Давайте сбросим пресет. То есть смотрите, чтобы ваш оператор, который вот здесь вы здесь выбираете, соответствовал, так сказать, натуральному строю, то необходимо использовать вот здесь или 25, дальше 5, здесь 1, 2, 4, 8, ну и, соответственно, дальше на повышение 16, 32. Вот, если вы будете использовать постоянно вот эту вот кратность, то ваши ноты будут соответствовать самим себе. Если же мы, к примеру, здесь установим уже не два, как было до этого, а 3, то есть это промежуточное, то смотрите, наши ноты уже не будут соответствовать самим себе. Нота до будет не нотой до. Соответственно, если мы вообще какую-нибудь другую кратность установим, давайте здесь еще сдвиг поставим. Все, ноты уже не соответствуют сами себе. То есть, так сказать, это множитель. И промежуточные значения между, к примеру, одним и двум, это уже промежуточные значения октавы. И значения между двумя и четырьмя, это тоже уже промежуточные значения между октавой, которая выше. Если вы музыкант, то я думаю, вы все легко поняли. Ну, а если вы плохо разбираетесь, так скажем, в музыке, то могу вам просто посоветовать. Если вы хотите, чтобы ваши звуки, которые вы создаете, они всегда соответствовали тем нотам, которые вы используете, то есть до это до, ре это ре, то вам нужно использовать числа, которые я назвал. Здесь 25, 5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 и так далее. Вот. И если вы будете эти числа использовать, то все. Ваши ноты будут соответствовать тому, что есть. Это обязательно нужно запомнить. Ну, можете, конечно, в случае необходимости вот такие небольшие расстройки устанавливать, и это тоже, в принципе, будет звучать нормально. То есть при сочетании нескольких операторов. Давайте перейдем к следующему параметру. Вот здесь у меня нажата одна нота. Давайте посмотрим ее частоту. Вот она, вот частоты 294 Гц. И вот этот вот параметр offset устанавливает смещение в герцах. То есть, каждая нота будет смещена на вот это количество герц, которое будет указано здесь. Давайте это попробуем. К примеру, установим 10. Вот у нас было 294. Здесь уже получилось 302. Просто точность анализатора не очень высокая, и поэтому некоторые не... Смещение. Давайте попробуем, к примеру, очень низкую ноту взять. Для этого здесь установим 25. Вот, к примеру, 72 герца. Здесь устанавливаем опять 10. И получается 82. Опять же говорю, здесь неточность анализатора, и поэтому немного выше показания. Смотрите, если мы установим 20 уже, то смещение будет на 20 Гц. Что это означает? Это означает, что теперь, опять же, наши ноты не соответствуют самим себе. Теперь каждая нота на 10 Гц выше своей собственной частоты. Также смещение можно установить и в отрицательную сторону. Давайте опять вернемся к нашему анализатору. Смотрим. 72 Гц почти 73 устанавливаем смещение минус 10 и сейчас мы должны получить уже частоту не 72 а 62 как видите да у нас 63 в общем то все работает советую вам сейчас потренироваться с этими параметрами если у вас есть слух и вы отличаете ноты то вы легко понимаете что означает вот это вот смещение если же нет то я скажу, что каждая нота, она имеет определенную частоту. И вот этот параметр устанавливает смещение в герцах от этой частоты ноты. Давайте пойдем дальше и начнем рассмотрение следующих параметров. При стандартной настройке наш оператор, вот этот F, издает синусообразный сигнал. Вот он здесь показан. То есть самая обычная синусоида, которую мы сейчас видим на анализаторе. Здесь есть меню, где вы можете выбирать любой из представленных сигналов. Есть, давайте выберем, к примеру, вот следующий. Здесь уже немного острая синусоида. Пойдем дальше. Вот уже треугольный сигнал. Как видите, здесь изменяется форма. И она, в общем-то, представляется вот в этом небольшом окне. Здесь выбирать не обязательно вот через это вот меню. Как я сейчас это делаю? Можно просто нажать вот на это окно и потянуть вверх или вниз. И здесь уже вот все формы сигналов будут изменяться, и вы будете их видеть. Давайте сейчас опять здесь установим синусоиду. И давайте рассмотрим следующую функцию. Это инвертирование. Давайте ее включим, и в общем-то все станет понятно. Вот я включаю, и синусоида просто переворачивается. Давайте выберем, к примеру, другую форму сигнала, чтобы это посмотреть на анализаторе. Вот, к примеру, у нас пилообразный сигнал, который идет сверху вниз. И вот нажимаем ноту и вот здесь видим пилу, которая идет сверху вниз. Нажимаем инвертирование и получаем обратную пилу, то есть снизу вверх. Давайте заново сбросим пресет и рассмотрим вот это вот небольшое окно. Это окно отвечает за панорамирование операторов. У нас сейчас включен оператор F, и давайте его отправим например, в правый канал. Нужно просто нажать вот в этом месте и установить 100%. В таком случае звук панорамируется в правый канал, и если минус, то в левый. И вот, кстати, в операторе эта ручка вот здесь дублируется. Давайте вот этот оператор отправим в правый канал а вот этот оператор сейчас его включим и отправим в левый канал То есть у нас сейчас есть два оператора и вот на этом анализаторе правый канал у нас отображается зеленым ну а левый соответственно синим для чего я сейчас все это сделал я это сделал для того, чтобы мы сейчас с вами рассмотрели вот эту функцию k то есть синхронизация с клавишей. Давайте сейчас включим в обоих операторах эту функцию и посмотрим, что у нас получается вот на этом анализаторе. Как видите, мы сейчас видим одну только зеленую волну, и звук у нас идет из центра. Это происходит потому, что у нас левый и правый канал они полностью идентичны, и стартует одинаково. Почему это происходит? А это происходит именно потому, что у нас в этих двух операторах включена функция case sync У нас осцилляторы, вот эти вот осцилляторы синусоиды стартуют всегда с одного начального положения фазы. То есть смотрите, каждый раз, когда я нажимаю ноту, вот эти наши два оператора начинаются вот с этой нулевой точки, с самого начала. И тот, и тот. Но если я в одном из операторов отключу эту функцию, то этот оператор начинает работать автономно. Вот у нас в F включена, то есть каждый раз, когда я буду нажимать клавишу, у нас этот оператор будет стартовать с нулевой вот с этой точки. А вот оператор E, поскольку здесь отключена эта функция, он работает автономно и может стартовать абсолютно с любого положения фазы. То есть, к примеру, с самого начала. С вершины, с этой позиции, к примеру, или с нижней, или между где-нибудь этими позициями. В общем, в любой точке своей фазы. Ну а фаза это вот, когда сигнал проходит в максимальную точку, в минимальную и возвращается в ноль. Грубо говоря, вот здесь показана одна фаза. Давайте теперь рассмотрим. Вот у нас оператор F стартует всегда с самого начала, а оператор E, поскольку отключено, стартует с любого положения. То есть у нас сейчас две синусоиды при каждом нажатии ноты должны быть разные. Видите, как и получается. То есть вот здесь они почти в одно время стартовали, а вот здесь вообще в противофазу полную. И вот так будет работать для каждого оператора. Если у нас функция включена, все стартуют с одного положения. Если выключено, то все они стартуют в разнобой. И на самом деле это может послужить тому, что каждая нота будет звучать по-разному немного, и с помощью этого можно создавать богатые звуки, когда у нас отключена кейсинг. Но для басов желательно, чтобы она была включена. Давайте сейчас опять выключим наши операторы и посмотрим значение вот этой вот функции. Она просто включает то, будет ли на этот оператор вот на наш оператор E в данном случае, вот выберем его. «Действовать огибающего стетона». Сейчас действие включено. огибающего стетона находится здесь, и рассмотрим мы ее позже. Просто давайте сейчас настроим какое-либо значение здесь, и послушаем, что мы получаем. Так, нужно увеличить. Я здесь настрою еще огибающую, чтобы она влияла больше. Вот мы каким-либо образом настроили огибающего стетона. Вернемся, опять же говорю, позже к ней. Возвращаемся в наш оператор Е e и проверяем вот эту функцию. Выключаем. Все, огибающего стетона не действует на наш оператор. Здесь включаем. И все, она начинает работать. То есть, как вы понимаете, какому-то оператору ее можно включить, а какому-то выключить. Давайте уберем панорамирование. И вот у нас в миру будет два оператора. На одном будет включена вот эта огибающая, а на втором выключена. Давайте послушаем. В общем-то, такого значения вот этой вот функции. Давайте пойдем дальше и рассмотрим вот эту вот часть управления оператором. Опять же здесь сброшу, выключу. И перейду в оператор «Е». E. Вот это панорамирование. Мы его уже рассматривали. Вот ручка панорамы. И вот здесь она настраивается точно так же, как здесь настраивается. И то же самое настраивается вот здесь. Сбросим. И рассмотрим следующий параметр. Это уровень. Это вот это вот значение, которое мы настраивали вот здесь. Оно также дублируется в самом окне вот здесь. Следующий параметр – это velocity. Что такое вылосити вообще? В каждом секвенсоре есть в пианороле. роли. Давайте откроем пьяно -рол в Ableton Live. Вот здесь, к примеру, снизу есть и каждой ноты. Давайте, к примеру, здесь установим сверху. Вот такое вылосити я установлю. И смотрите, у нас сейчас каждая нота будет иметь, чем дальше, тем меньше вылость. Давайте послушаем. Так, нужно здесь отключить управление высотой тона, оно нам не нужно сейчас. И давайте послушаем еще раз. Как вы слышите, в общем-то громкость нот не меняется, потому что здесь установлено ноль. Если я сейчас здесь установлю 100, то это будет полное влияние. То есть у нас начнет каждая нота со временем звучать все тише. Давайте послушаем. Если же я установлю здесь значение минус, в данном случае 99, то наоборот высокая velocity будет означать тихую громкость низкой velocity, высокую громкость, то есть просто инвертирование значений. Давайте послушаем. То есть вот этот параметр velocity отвечает за то, как будет влиять velocity ноты, вот это вот, которая установлена в секвенсоре в данном случае, на громкость нашего оператора. Смотрите, для каждого оператора, опять же, можно установить свое влияние, вылосить. К примеру, давайте сделаем два оператора. Оператор Е, как есть, вот такой частоты. А оператор D сделаем на октаву выше. Здесь просто установим 2. И здесь установим вылосите на максимальное значение, а здесь на минимальное. И послушаем. То есть смотрите, что мы получили. При максимальном велосити у нас максимальной громкости оператор E, а при минимальном велосити максимальной громкости оператор D. Ну а E в это время, соответственно, очень тихий. Далее у нас идет вот эта вот небольшая матрица модуляции. Мы ее сейчас рассматривать не будем. Это окно, оно дублируется. Вот из этой вкладки моды, видите оно вот здесь, оно просто дублируется конкретно для нашего вот этого оператора. Просто сейчас важно запомнить, что вот это вот окно, оно просто дублирует вот эту вот вкладку. Когда мы вот эту вкладку будем рассматривать, тогда и вернемся к рассмотрению вот этого небольшого окна. В этом видео давайте рассмотрим с вами работу с огибающими операторов. Перейдем опять во вкладку оператора E, потому как нет F, потому как он включен по умолчанию. И вот в этом месте находится окно «Огибающий». Упрощенно говоря, огибающее это то, как будет изменяться громкость оператора нашего с течением времени. Сейчас у нас установлен вот такой квадрат, то есть громкость никак не будет изменяться. Давайте сейчас послушаем. То есть при нажатии ноты начинается резко и, в общем-то, также и длится, никак не изменяясь по громкости. Давайте сейчас передвинем первую точку, вернее не первую, а вторую. Первую нельзя передвинуть, ее можно только вверх и вниз. И вот это вот время, когда мы передвигаем первую точку, это будет атака ноты. Ну, в нашем случае это не атака, а наоборот подъем. Ну, просто вот эта вот фаза огибающей называется атакой. Давайте послушаем. Как вы сейчас слышите, нота начинает звучать не сразу, а постепенно, вот в соответствии с этой кривой. Для того, чтобы масштабировать поле огибающее вот это, нужно нажать куда-нибудь в пустое место правой кнопкой мыши и потянуть вверх или вниз. Если вы хотите масштабироваться до размера огибающей, просто двойным щелчком нажмите в пустое место. И вот огибающее станет размером с это окно. Давайте вернем атаку немного назад. И посмотрим следующую фазу огибающей, это спад. Это вот эта вот третья точка. И давайте послушаем, что у нас получается сейчас. Давайте ее сделаем подлиннее. Да, кстати, для того, чтобы изменить форму наклона огибающей, просто нужно нажать вот по этому небольшому кружку. И потянуть вверх или вниз. И вот, кстати, вот на этом измерителе отображается уровень, который, в общем-то, вы сейчас и слышите. То есть наша огибающая сейчас поднялась вверх и начала постепенно опускаться до вот этой вот точки. Эта точка называется точкой удержания. Почему она так называется? Потому что пока мы будем удерживать кнопку нажатой, громкость будет оставаться вот в этом положении. То есть смотрите, я сейчас нажму, пройдет вот эта фаза огибающей, далее пойдет вот эта фаза огибающей, достигается вот эта точка, и уровень нашей огибающей удерживается до тех пор, пока я не отпущу клавишу. Вот я сейчас держу, и, в общем-то, пока я буду держать, будет удерживаться и вот этот вот уровень. Вот я отпускаю, и нота сразу прекращает звучать. То есть, эта точка устанавливает тот уровень, на котором будет находиться наш звук, пока мы удерживаем нажатой нашу клавишу. И последняя точка, это четвертая точка, это фаза затухания. Здесь атака, спад, удержание затухание. По-английски все эти четыре фазы называются ADSR. Эта фаза вступает в действие после того, когда мы отпускаем нашу ноту. То есть смотрите, если я сейчас нажал, держу, у меня сейчас действует эта фаза, я отпущу и сразу начнет действовать фаза затухания. Но как видите, она установлена в полный ноль и нота прекратит звучание абсолютно сразу. Вот, я отпустил, и нота сразу прекратила звучать. Давайте укоротим чуть-чуть эти фазы, чтобы они быстрее проходили. И сделаем фазу затухания вот это очень длинной. Теперь смотрите, я нажимаю ноту. У меня уже прошли все эти фазы. Сейчас фаза удержания, потому что нота нажатая. И я отпущу ноту, и звук будет долго затухать. Но замечаете, когда я отпускаю ноту, она прекращает свое звучание не сразу, а вот по вот этой форме. Давайте теперь опять укоротим. И вообще вам сейчас советую немного потренироваться. Пока не добавлять новых точек, оставить как есть, то есть 4 точки всего, и вот с ними, чтобы понять, как это все работает. Теперь давайте пойдем далее. Фаза атаки, она сейчас особого значения не имеет. Она имеет значение, когда мы вот на этой странице будем настраивать вот эти вот фейдеры. Пока мы до нее не дошли, опустим эту фазу, потому что просто пока она никак особо на звук не влияет. А более подробно давайте сейчас с вами рассмотрим фазу вот этого спада. Проходит фаза атаки, потом идет фаза спада. И удерживаться вот на этом месте. Можно сказать, эта точка как бы зацикливается. Но дело в том, что можно создать зацикливание не в такой виде одной точки, а создать определенную огибающую. Для того, чтобы у вас начало действовать зацикливание, вам необходимо вот между этой точкой, то есть точкой атаки и точкой удержания, добавить еще одну точку. Вот я сейчас добавлю, чтобы это сделать, необходимо нажать правой кнопкой мыши по нашей линии. Вот добавилась точка. Смотрите, что теперь будет с нашей огибающей. Когда мы нажмем ноту, у нас пройдет фаза атаки. Далее вход пойдет фаза вот этого спада. Она дойдет до вот этой точки. И когда она дойдет до вот этой точки, она не будет оставаться на ней а она резко перескочит вот в это вот место, и вот по этому пунктиру пойдет вверх. То есть смотрите у нас, что сейчас получится. Я нажму ноту, пройдет фаза, и когда я буду удерживать ноту нажатой, у нас вот по этому треугольнику начнет прыгать наша громкость. Давайте послушаем. Вот сейчас у нас, как видите, прыгает уровень и прыгает он в соответствии вот с этой вот огибающей, которая состоит из вот этой пунктирной линии и идет вот от этой точки до точки удержания вот до этой. Давайте попробуем укоротить и, соответственно, у нас сейчас будет зацикливание очень быстрым. И также можно добавить точку. В затухание ноты, то есть, к примеру, чтобы после отпускания ноты у нас громкость, наоборот, увеличивалась. Давайте послушаем. Вот мы нажали, удерживаем опять вот это зацикливание, отпускаем, и вот она возрастает, громкость. Для того, чтобы удалить точку, вот давайте, к примеру, удалим из нашей фазы затухания, нужно на ней нажать правой кнопкой мыши, и все, она удаляется. И да, кстати, в фазу атаки можно добавить тоже еще точки, и вот эти вот линии, они отмечают соответствие точки атаки и точки удержания, их можно перемещать. Для этого нужно просто нажать по вот этой красной линии и перемещать влево или вправо, и также с точкой удержания. Обратите внимание, когда между вот этими двумя точками нету никакой точки, то нет никакого зацикливания. Чтобы зацикливание работало, необходимо, чтобы обязательно между вот этими двумя точками была дополнительная. Давайте сейчас повторим. Фаза атаки идет между начальной точкой и до первой вертикальной линии. Следующая фаза – это фаза спада. Она идет вот от этой точки с красной линией до вот этой красной линии. Следующая фаза – это зацикливание, если есть вот эта вот точка. Между вот этими двумя зацикливание идет, пока мы удерживаем клавишу нажатой. Если этой точки нет, то громкость остается вот в этом уровне, пока мы удерживаем нажатую клавишу. И последняя фаза – это фаза затухания. Когда мы отпускаем клавишу, нота затухает в соответствии с ней. После того, как вы, к примеру, создали свою собственную огибающую, вам захочется ее сохранить, чтобы, к примеру, вы могли ее использовать уже в другие разы. Для того, чтобы ее сохранить, нужно вот здесь просто нажать, ввести название, я, к примеру, введу 1, 2, 3, далее нажать кнопку Save, и вот в этом меню выбрать пункт меню, куда вы хотите сохранить вашу огибающую. То есть я сейчас выберу это, и этот пункт меню у меня заменится на 1, 2, 3. Вот я выбираю. И все, теперь у меня всегда здесь будет моя огибающая. Можете посмотреть другие, которые уже есть. Давайте вернемся к нашей. Вот. Давайте сейчас удалим две вот этих точки, чтобы наша огибающая была попроще. И рассмотрим вот эту вот функцию. Эта функция определяет, как будет масштабироваться наша огибающая в зависимости от высоты клавиши. То есть смотрите, когда у нас ноль стоит, то независимо у нас низкая нота или высокая. Везде для каждой ноты огибающая всегда одна и та же. Но если мы сделаем на максимум, то для низких нот огибающая будет медленной. А для высоких быстрый. То есть это определяет скорость проигрывания фаз вот этой огибающей в зависимости от высоты клавиши. Давайте уберем ее на ноль. И следующая функция, это функция, определяющая скорость проигрывания вот этой вот, опять же нашей, огибающей, в зависимости от velocity. Давайте здесь откроем пиано ролл. Вот у нас здесь есть наша нота. И вот здесь у нее есть окно редактирования velocity. Когда у нас здесь установлено 0, у нас никак вылосити не влияет на скорость проигрывания нашей огибающей. Если же мы Velocity установим на максимум, то вот у нас у ноты низкая Velocity. Давайте послушаем, как она проигрывается. Как вы видите, медленно. И теперь возьмем высокой Velocity. Как видите, здесь скорость проигрывания заметно больше уже. Еще раз низкая, очень медленно, и высокая, очень быстро. И да, еще стоит заметить, что вот это значение может быть отрицательным. Это тогда в таком случае инвертирует вылосити. Высокие вылосити наоборот замедляет огибающую, а низкий ускоряет ее. Давайте сейчас установим 0. Можно просто два раза нажать по любому значению и ввести необходимое. 0 и Enter. Следующая функция это Sustain. Если мы ее сейчас отключим, у нас пропадает функция вот этой вот точки. То есть функция удержания. Sustain это по-английски удержание. То есть видите, я удерживаю и все равно это никак не влияет. То есть это просто отключает эту точку. Давайте включим удержание. И рассмотрим вот эту функцию. Эта функция игнорирует сообщение о том, что я отпускаю клавишу. Вот давайте посмотрим. Отключаю функцию. Нажму сейчас и сразу отпущу. По идее, должно сработать резкое затухание. Ну вот, я нажал, отпустил, уже ничего не нажато. И все равно сейчас фаза удержания. Потому что синтезатор думает, что я все еще держу нажатой клавишу. Я могу нажать так несколько клавиш, и синтезатор будет продолжать думать, что я их все удерживаю. В общем-то, вот значение этой функции. Просто игнорирование отпускания клавиши. Следующая очень интересная и удобная функция это синхронизация с темпом. Когда мы ее включаем, заметьте, наши вот эти вот шкалы, они меняются. Измерения. Вот я выключил. Это временное измерение. А когда я включаю, это уже доли. Вот от масштаба зависит и представление. Вот у нас сейчас отмечены такты. Давайте сделаем, чтобы длительность нашей огибающей была в такт. И теперь вся вот эта вот наша огибающая, она выстраивается в соответствии с темпом нашего проекта. Вот давайте дойдем до масштаба 4 четвертых. Вот у нас целый такт. Я хочу, к примеру, добавить зацикливание. Установим вот такое огибающее. И смотрите, вот здесь у нас 2 четвертых. То есть у нас фаза атаки будет длиться целых пол такта. И потом, к примеру, я добавлю зацикливание, которое будет у нас идти в соответствии с темпом нашего проекта. Давайте сейчас включим метроном и послушаем. Ускорим наш темп, чтобы было более заметно. Гиба сейчас слишком медленно, давайте попробуем сделать ее короче. Нарастание у нас будет в одну четвертую и сделаем очень быстрое зацикливание. В принципе, можно даже сделать что-то типа сайчейна, вот такого. Причем заметьте, у нас сейчас все полностью соответствует нашему темпу. Можно совсем укоротить и сделать только зацикливание. То есть включение этой функции означает, что наша огибающая начинает соответствовать ритму нашей музыки. И мы можем выставить ее в соответствии с музыкальными долями. Давайте вернем нашу огибающую, просто выберем наш ранее сохраненный пресет. И посмотрим вот эту вот строку, которая находится снизу. Первый пункт указывает, какая у нас сейчас точка выбрана. Давайте удалим вот эти две точки и сделаем, чтобы наша огибающая состояла из 1, 2, 3, 4, 5. Хотя я и сказал, что вот это вот обозначает количество точек, но у нас их 5. Дело в том, что вот это вот первая и последняя точки, это одна точка. И она считается последней. Вот я ее выбрал. И написано, выбрана четвертая точка из четырех, то есть последняя вот эта. Если я выбираю это, то у меня написано первая точка из четырех. Это, соответственно, вторая, это, соответственно, третья. Следующая удобная функция – это то, как наша точка перемещается. Вот Давайте попробуем переместить вот эту точку. Если я эту точку перемещаю, то перемещаются и все остальные правостоящие точки. То есть это слайд, это скольжение. Если я здесь выберу fix, то это будет означать, что эта точка будет перемещаться только между двумя вот этими, никак не перемещая правостоящие. Следующее – это абсолютное время. Что это значит? Если я выбираю вот эту точку, то есть это последняя, это означает длину в секундах всей вот этой нашей огибающей. Если я выбираю вот эту точку, то есть это считается первой точкой, то это расстояние от самого начала огибающей до этой точки. В нашем случае это полсекунды. Соответственно, если я выбираю вот это, это уже расстояние, от, опять же, от самого начала до вот этой точки. Следующее поле у нас отображает время между текущей точкой и предыдущей. Давайте выберем первое. И как видите, у нас расстояние между вот этой точкой и этой полсекунды. Если я выбираю вот это, то вот здесь отображается расстояние между двумя вот этими точками. Следующее поле отображает уровень. максимальный или минимальный. Ну и последняя функция – это изгиб вот этой линии между точками, то есть между текущей и предыдущей. Я выбираю и изменяю изгиб. Ну, в общем-то, когда я выбираю точку, и вот Отмечается и изменяемый изгиб. И последняя функция, которая относится в этом окне к огибающим, это вот эта вот небольшая цепь. Сейчас она не работает, но забегая вперед, скажу, что вот здесь в окне огибающих можно связывать несколько огибающих между собой. Вот, миру, наша наше огибающее, и я привязываю. И вот эта вот кнопка начинает быть активной благодаря чему я могу не перемещаясь вот в это окно, разорвать связь, просто нажимаю здесь, и все, наша связь здесь разрывается. В общем-то, вот и все, таковы все функции огибающей. Как я говорил, они везде одинаковые, просто потренируйтесь, закрепите это на практике, и, в общем-то, у вас все должно получиться. Давайте в этом видео рассмотрим с вами матрицу модуляции. Находится она вот в этой правой части, и присутствует она на всех страницах, на операторах, кроме вот этой вкладки модуляций. В FM-матрице устанавливается, как будут операторы модулировать друг друга. Если проще говорить, то как одни операторы будут воздействовать на другие. В данном случае у нас сейчас отправлен на выход оператор F на 80%. Давайте, к примеру, установим на 100. И никакой модуляции в нашей матрице не происходит. Но давайте, к примеру, промодулируем наш оператор F с помощью оператора C. Для того, чтобы это сделать, сначала нужно включить оператор C, нужно нажать на нем правой кнопкой мыши, и уже отправить его не вот таким способом на выход, а вот провести воображаемую линию вниз и в бок на тот оператор, на который он будет действовать. Давайте сделаем это. Вот что у нас получается. Как слышите, звук у нас уже получается совершенно другой. Что мы сейчас сделали? Мы оператором C промодулировали оператор F. И оператор C это модулятор, а оператор F это носитель. Модулятор это тот, который модулирует какой-либо сигнал, а носитель это тот, который отправляется на выход. И здесь таким образом мы можем создавать абсолютно любые последовательности. Давайте, к примеру, включим, чтобы слушать. Добавим оператор А и, к примеру, промодулируем оператор С. Все настройки, которые находятся в самом операторе, они очень сильно влияют на получаемый звук. На это очень сильно влияет, к примеру, огибающая. Вот, к примеру, если мы установим вот такую огибающую, как вы понимаете, просто спад вниз, то это будет имитировать вот такое поведение нашего вот этого значения. То есть оно как бы будет в соответствии с этой огибающей падать вниз. То есть просто повторять при каждом нажатии ноты. То есть, видите, получается примерно то же самое, что я кручу вот этот параметр. Это то же самое воздействие вот этой огибающей. И вот таким способом в FM-матрице с помощью модуляции операторов друг к другу создаются очень мощные тембры, которые очень часто используются в электронной музыке. Как мы говорили, в матрице есть возможность панорамирования, находится она вот здесь. И хочу заранее заметить, мы пока еще не дошли до оператора Z, но еще потом дойдем. При прохождении через него, например, вот, таким, так, извинюсь, вот таким способом, то есть мы отправили наш носитель на оператор Z, вот, и Z на выход. В таком случае панорамирование работает как здесь, так и на самих вот этих операторах. Давайте сейчас сбросим наш пресет. и рассмотрим такое. Наш оператор может модулироваться не только с помощью клеток ниже, но и с помощью клеток выше тоже, к примеру. Вот давайте сделаем C, отправим его на выход. Вот у нас получается такой звук. И мы можем оператором F промодулировать оператор C. Давайте опять же сбросим. И есть такая возможность, чтобы оператор модулировал сам себя. Для этого нужно воспользоваться небольшой клеткой, которая находится над ним. Вот такие интересные шумовые тембры с помощью этого можно получать, которые могут довольно хорошо обогатить звучание. Давайте снова сбросим звук и посмотрим еще одну Особенность это возможность обхода оператора X и Z. Дело в том, что со временем вы можете направлять на два вот этих оператора сразу несколько других операторов. Вот как я сейчас, к примеру. И вы захотите, чтобы вот эти операторы были выключены. Но если вы его выключите, звука вообще никакого не будет производиться. Дело в том, что можно включить их временный обход. Для этого нужно нажать клавишу shift и нажать правой кнопкой мыши по этому оператору и он отключается то же самое с оператором Z давайте, к примеру, опять отправим но здесь сейчас не слышно, давайте какое-нибудь воздействие сделаем, чтобы было больше гармоник вот сейчас, к примеру, слышно более высокие частоты. И давайте его отключим. Просто Shift и правой кнопкой мыши. Что включить опять Shift и правой кнопкой мыши. После того, как вы создали вот, к примеру, такую схему, запрограммировали ее, и вы, к примеру, ее очень часто используете, вам она очень нравится, вы ее можете сохранить. Чтобы это сделать... Нужно вот в это окно ввести название. После ввода названия выбрать кнопку «Сохранить». И дальше пункт меню, на который вы хотите сохранить. Имейте в виду, он перезапишется. Вот я выберу, к примеру, вот этот. И все, теперь вот в этом месте всегда будет моя схема. Также вы можете посмотреть какие-нибудь другие, которые уже здесь запрограммированы и как просто используется Давайте в этом видео разберемся, что такое FM-синтез. Сразу хочу сказать, что в общем-то для того, чтобы создавать звуки, это не обязательно понимать. И то, что я сейчас буду говорить, может показаться довольно непростым. Вообще, это не обязательно видео к просмотру, а предназначено для тех, кто все-таки хочет понять, как же это работает. Вы можете спросить, почему же я тогда не обозначил это видео как одно из последних. Все потому, что мы в прошлом видео рассмотрели, как работать с FM-матрицей. И вы можете начать экспериментировать и уже запутаться, что вообще происходит. Давайте сейчас выключим все наши операторы, у нас будет включен только оператор E и F. Включим наш анализатор для того, чтобы видеть сигнал. И давайте посмотрим на наш оператор F. Давайте его включим. Как видите, это самые обычные синусоиды. Выключим его, и давайте включим оператор Е. Как видите, это тоже самая обычная синусоида. Если вы хотите понять, что такое FM-синтез, советую вам начать с эксперимента именно с синусоидами. Почему? Потому что синусоида, давайте посмотрим через анализатор, это всего лишь одна гармоника. Так вот, давайте сейчас сделаем нашу синусоиду в оператор Е, очень низкой. Я вообще выключу, здесь 0 поставлю. У нас сейчас оператор E ничего не производит. Как вы видите, здесь просто прямая линия. И давайте здесь поставим, к меру, 10 Гц. Это очень мало, так что мы даже ничего не слышим. Только на анализаторе видим. Давайте теперь отключим выход. Включим опять оператор F. Вот как он звучит: он у нас будет носителем, и промоделируем оператором Е. E, наш оператор F. Давайте начнем с небольших значений. Давайте даже, наверное, еще меньше поставим частоту нашего оператора E. То, что вы сейчас слышите, это обычные изменения высоты тона. То есть то же самое, если бы мы вот эту ручку пич, к примеру, крутили. Давайте выключим е e и послушаем. То есть смотрите, что такое FM-модуляция. FM-модуляция это вообще, если в переводе на русский, частотная модуляция. То есть частоты оператора E модулирует оператор f давайте еще раз включим и послушаем и вот сила воздействия определяет амплитуду вот этой модуляции если мы воздействуем не сильно как видите у нас в небольшом диапазоне изменяется высота тона давайте даже это на анализаторе посмотрим вот Тут даже не видно, как звук колеблется из стороны в сторону. Но давайте попробуем сейчас увеличить. И при максимальном воздействии наш звук начинает очень быстро перемещаться из стороны в сторону. Давайте изменим настройки. Все здесь довольно просто выглядит, потому что мы используем просто синусоиду и у нее очень низкая частота. Если же мы уже начинаем использовать более высокие, давайте вот такую кратную поставим, то мы получаем уже при таких скоростях совершенно другие тембры. То есть у нас сейчас также оператор E модулирует оператор F в виде такой синусоиды, но очень-очень быстро. И из-за этого получаются вот такие вот дополнительные гармоники, которые вы сейчас видите. Но все это просто до тех пор, пока у нас в модуляторе E в нашем случае установлены синусоиды. Если мы здесь, к примеру, уже устанавливаем вот такой пилообразный сигнал, то здесь начинается совершенно другая история. уже происходит нечто более сложное давайте сейчас это рассмотрим но сразу говорю понимать это конечно не обязательно все это делается на экспериментах вот такой у нас рисунок есть вот это наш модулятор а вот это носитель то есть в нашем случае как сейчас и установлено, вот это у нас е, e, это вот пилообразный а f это синусоида вот такой спектр гармоник имеет наш пилообразный сигнал вот этот и что происходит, когда мы начинаем воздействовать оператором Е e на оператор F? Происходит следующее. Сначала происходит модуляция, так скажем, вот этой синусоиды, потому что, по сути, гармоника это просто синусоида. Вот этой воздействует. Дальше идет воздействие вот этой гармоникой. Далее вот этой. И вот так по очереди они все воздействуют. Но все вот эти воздействия у нас складываются. То есть не происходит такого, что сначала сигнал промодулировался первой гармоникой, а потом уже поверх модулируется следующий и так далее. Нет, оно модулируется вот этой гармоникой, уходит, модулируется вот этой, складывается с тем, модулируется этой, складывается с тем, и в результате наш звук и получается. В общем-то вот так работает FM синтез. Еще раз повторяюсь, если у вас какие-то сложности возникли или непонимание. Для создания крутых и хороших звуков это, в общем-то, не необходимо. Ну, конечно, желательно, но и без этого вы сможете вполне обойтись. Советую вам все-таки сейчас немного поэкспериментировать, особенно как мы делали в первый раз, когда брали две синусоиды и одну очень низкой частоты, и посмотреть, что из этого получается. В этом видео давайте с вами рассмотрим оператор X. Вот у нас в FM8 сейчас загружен стандартный звук. Давайте пока выключим наш оператор F и отправим оператор X. Только оператор X, вот я его включил, отправляем на выход. Дело в том, что этот оператор может производить звук. И этот звук – это шум. Это не одна единственная его функция, есть еще, но давайте пока остановимся на ней. И находится это управление вот здесь. К этой функции сатурации мы вернемся чуть позже. Пока я тоже давайте выключим. Для этого нужно повернуть вот этот левел на максимум, то есть 100. Все, мы сейчас отключили сатуратор. Наш синтезатор пока не производит никаких звуков. Дело в том, что для шума необходимо установить сначала его уровень. Это делается с помощью вот этой ручки. Давайте установим ее, к примеру, на 50. И как слышите, у нас уже появился шум. Давайте сейчас откроем анализатор, для того, чтобы смотреть, что мы делаем. И будем крутить эти ручки. Дело в том, что шум поступает не чистым, а проходит через полосовой фильтр. То есть пропускается определенная полоса частот. Давайте посмотрим. Полоса пропускания устанавливается ручкой котов. А ширина полосы пропускания ручкой резонанса. Если у нас резонанс установлен на 0, то мы имеем максимально широкий пропускной фильтр. Ну и звук не резонирует. Но если мы устанавливаем ручку резонанса в определенное значение, то резонанс у нас уже возрастает. Давайте попробуем. Здесь немного искажения при больших значениях наблюдается. Это из-за того, что все таки сатуратор действует на большие уровни. Поэтому ручку резонанса я пока буду держать на небольших значениях. И вот таким образом мы получаем очень резонирующий звук. Давайте закроем анализатор. Опять сбросим наш звук. В операторе F давайте, к примеру, установим вот такую форму сигнала. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот такой сигнал мы сейчас создаем. Вот он идет сразу на выход из оператора F. Но давайте сейчас оператор F пропустим через наш оператор X. То есть нужно отправить его в X. Модуляции не происходит. Просто оператор F начинает обрабатываться с оператором X. И отправляем оператор X на выход. Шум у нас установлен на ноль. И давайте пока искажение тоже выключим. Немного уровень пониже сделаем. Как видите, мы сейчас получаем оператор F, который проходит через оператор X, и в операторе X он никак пока не обрабатывается. И поэтому на выходе мы получаем тот же самый звук. Если мы захотим, к примеру, в оператор X отправить еще какие-нибудь операторы, то их нужно просто включить и точно так же смаршрутизировать. Но нам это пока не надо. Давайте откроем X и рассмотрим значение вот этих вот ручек. А ручка Gain отвечает за усиление сигнала, то есть просто его громкость. Давайте ее проверим. Как видите, если Gain низкий, то и громкость сигнала тоже низкая. Следующая ручка это Level. Эта ручка уже применяет искажение. Она устанавливает уровень ограничения наших звуков, которые подаются в оператор X. То есть смотрите. Если бы у нас синусоида подавалась сюда, то это в принципе выглядело бы точно так же. То есть у нас сейчас будут просто в звуке срезаться верхушки. И из-за этого звук будет искажаться. Давайте попробуем. Смотрите вот на этот анализатор. То есть как видите у нас уже в соответствии с формой. Давайте посильнее сделаем громкость. Вот, как показано здесь, начинают срезаться вот эти вот самые верхушки. Теперь давайте вернем уровень, как был примерно, чтобы у нас не было искажений. Последний параметр, который находится в сатураторе, это опять же ручка, относящаяся к искажениям, но искажение уже применяется не как ко всему сигналу, вот у нас сейчас обе искажаются и вверх, и низ, а только к нижней части. То есть вот смотрите, и давайте сейчас здесь тоже это посмотрим. Как видите, точно то же, что и вот эта вот ручка, но просто применяется к нижней, к отрицательным частям сигнала. И, в общем-то, все вот это искажение применяется к любому звуку, можно сказать, что это дисторшен, проходящему через оператор X с помощью вот всех вот этих маршрутизаций. Плюс к тому, сам оператор X также может, к примеру, модулировать mm -hmm. другие... Что касается вот этого шума, он тоже проходит через вот этот сатуратор и подвергается искажениям всем тем же, как и вот эти вот сигналы. Ну а что касается всех остальных функций, они имеют абсолютно то же самое значение, что и в операторах от А до F. Их мы рассмотрели в предыдущих видео. Это амплитуда, амплитудно-огибающая и модуляции.